Всем привет, дорогие друзья! Досмотрите этот необычный видеосюжет до конца, ибо вы должны прекрасно понимать, что происходит. Почему все началось именно со 100 лет? Я вам сейчас все расскажу, а вы не переключайтесь. Однако, что в 1800 году не было необычных таких явлений. Утеряно было множество знаний именно после войны. Но перед этим люди развивались, и техника была уже на ура. Множество необычных двигателей было создано, но их не могли реализовать. Происходила необычная наука в прогрессе того, что люди начинают понимать, что их мучение скоро закончится. Но происходило это недолго. В некоторых моментах случилось необычная и очень странная гибель ученых. Я вам сейчас все расскажу, к чему я это все клоню. Оказывается, что раньше, в 1843 году, группа людей нашли, можно сказать, панацею от всех болезней. Но происходит то, что эта панацея пропадает, а ученые просто исчезают или просто считают, что их убили. На самом деле идет очень странная, но необычная война. Да, это затемнение того, что вы не понимаете. Все вы, наверное, смотрели фильмы даже про вампиров и даже про инопланетян. Есть такие предслужники. Они служат своему хозяину, а этот хозяин их не трогает и дарит им благополучие в дальнейшем развитии. Но кто это за люди такие? Да-да, вы не расслышали, это люди. А теперь самое интересное. Почему 1800 год? Оказывается, люди начали развиваться именно еще в 1700. Но суть в том, что наука стала еще быстрее расти, в прогрессе появилось электричество, появились автомобили, которые не нужны, бензин и паровые Угли. Но суть в том, что электричество дало им очень огромный прыжок в будущее. Они сделали необычные подъемники для людей, которые располагали на то время огромный ресурс. Да и затрата это было. Но люди смогли сделать. Потом начало происходить необычное обстоятельство. Люди начали чуть-чуть тупеть. И их... Разработки стали исчезать. Но суть в том, что все начало разрушаться и происходить необычное явление. Все, что происходило, пришельцы сделали своими руками. Вы не поверите, но так ли на самом деле то, что вы думаете, это все создали люди? Оказывается, инопланетяне дали людям руку помощи. На то и была необычно момент рассчитывания. Случилось то, что пришельцы стали в гневе. И вся наука, которая была разработана в 1800-х годах, под 1900-х, была утеряна ими. Они просто-напросто их забрали. Часть людей они просто уничтожили, а часть они сделали предслужниками. Да-да, такое было. Но что происходит теперь? Теперь самое странное, что мы сейчас с вами видим, наука опять начинает расти, но это благодаря не людям, а пришельцам. Они начинают людей толкать опять вперед, но те люди, которые стоят в очереди за одно клемо, которые инопланетяне дают им вправе работать, развиваться и заполнять свои карманы только им благодаря. Обыкновенный человек не добьется. А теперь самое интересное, почему именно клеймо? Каждый человек хочет в жизни достичь что-то необычное. Деньги, дом, машина, все это. Нет, это не продают они душу. Нет. Их просто пришельцы делают рабами. Они им ставят клеймо, которое только... Пришельцы знают, что он достиг этого момента, и он будет служить до конца им жизни. Но что происходит дальше? Пришельцы его одарили необычными богатствами, и он работает на них. Он выполняет грязную работу, но под предлогом он разрабатывает необычную, очень долгая и нудная разработка. Но она идет в плюс ему. Получается, он получает множество денежных средств. Но в том направленности есть ошибка. Пришельцы всегда не оставляют улики перед собой. Когда пришельцы увидят в нем ненужный материал, они с, с него просто-напросто слезают, как наркоман с иглы. И они его просто уничтожают. По многим причинам множество людей, которые работали в правительстве и даже были популярны, они работали на своих хозяевах, которые никогда их не видели, но климо им ставили. Их легко увидеть, они всегда подхалимы, они делают ту грязную работу, которую им посоветуют. Но вы спросите, а почему именно пришельцы и НЛО? Я вам отвечу. Пришельцы создали необычный мир, но им нужны рабы, которые они должны... Делать так, чтобы их не касалось, а именно грязную работу выполняли рабы. Они забирали ресурсы с планеты, они забирали все. Когда они заполнят свои корабли водой и множество другими ископаемыми, тогда они бросят эту умирающую планету. Но есть множество тайн, которые никто не может поверить. Науку, которую пришельцы дали людям, они же и забрали. Это очень странно звучит, потому что по многим причинам вы не поверите. Но это только начало, которое нас ждет впереди. И поэтому теперь понятно, почему множество людей всегда не верят в пришельцев. Им это внушают. Их делают подсознания рабы, те, которые им это и дают. Вы ведь сами-то Прекрасно понимаете о том, что если человек пойдет против реки, его снесет течение. А если вы поплывете по течению, оно вас понесет. Теперь разница в этом и появляется в том, что один ты пойдешь против всей системы. Пришельцы готовят необычную и очень тщательную работу над людьми. Они лет пять его испытывают на прочность. Но есть люди, которые отказывались от пришельцев, Но они жили недолго. Их правду это подсознание. Они внушают людям, что они здесь цари, они здесь правители. И по многим причинам люди, не зная, что делать дальше, верят им. По многим причинам множество очевидцев, думать, что это все-таки вранье но на самом деле вы можете сами это узнать никогда пришелец не откроет свое правдивое и хитрое лицо если это неправда, дорогие друзья тогда посмотрите сами по-другому посмотрите что происходит всегда ведь есть человек который отвечает за свои действия. И это вы сами знаете. Ну а то, что не отвечает, это не человек.